В КФУ прошел прямой эфир для поступающих из Турции. В отличие от Дня открытых дверей для абитуриентов из стран СНГ, в этот раз вещание шло не на русском языке. Мы, конечно, так активно не работали в онлайне. Этот год внес определенные коллективы. И, безусловно, вот эти Дни открытых дверей онлайн – это такая инновация текущего года. Хотя в прошлом году единичные мероприятия, безусловно, были, потому что очень сложно как бы охватить, приехать физически во все страны. Сегодня мы начали уже работать с абитуриентами, которые говорят на других языках. И мы начинаем с турецкого языка, далее у нас будет испанский, арабский и английский языки. В настоящее время в Куфу проходит обучение 92 гражданина Турции на разных уровнях высшего образования. Университет заинтересован в наращивании их количества. И мы, безусловно, видим интерес этих студентов, их увлеченное обучение в нашем университете. Эти абитуриенты, прежде всего, выбирают гуманитарное направление подготовки. Их особенно интересует институт международных отношений, институт филологии и межкультурной коммуникации. Они с удовольствием учатся русский язык. Поэтому мы проводим такие дни, разъясняем их в рамках вот этих неоткрытых дверей определенной процедуры. Безусловно, обучение здесь, в университете, будет уже на русском языке. Поэтому они должны были изучать русский язык, и при поступлении не будут его сдавать. Но вы знаете, что у нас в университете действует обогдавительный факультет, и они тоже на этом факультете обучаются. КФУ активно сотрудничает с Турцией и в рамках совместных научных программ, и в рамках обмена сотрудниками и учащимися. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.